И всем привет, с вами Dark Slash, и сегодня мы будем смотреть новый сезон Fall Guys. Насколько он хороший, насколько он плохой. Расскажу, что мне там не понравилось, что мне там понравилось. А в конце вас будет ждать просмотр всего Battle Pass. А. Надеемся, что он будет хороший. Обновление весят 4 гигабайта. Добавлено целых 8 раундов старым локациям добавили новые препятствия. И финальный раунд. Ой, короче, с чего же начать? Будем начинать, короче, смотреть Battle Pass. Я с первого попытки начинаю все записывать. Так, отличия есть. Во-первых, загрузка другая. Во-вторых, звуки. Сейчас посмотрим магазин. И чё здесь? Оу! Вот это, кстати, скинчики неплохие. Ну, по мне. Так, этот чел... Походу, да. Короче, понятно. Нормально. Испытания еще какие-то. Это че? За события, кстати, неплохо. Выбор. Ну... Но... О, наконец-то! Ура! Так вот. Котейка. За получение, конечно же. О, так, что там дальше? Ну, неплохо. <свистит> Жесть. Следующее. От за победу. Так, надо, во-первых, скин поменять. Так, ну это все понятно. А, немножко меняется, понятно. Ксеноморфа у нас будет. Удивлен. Если честно, я не знал, потому что я спойлеры не смотрел. Ну. Угу. За 12 уровень я, короче, смогу купить БП. Ладно. Не, ну прикольно. Это просто очки. О -о -о, ботинки. Кстати, очень яркие. Очень прикольно. Что это? Понятно. Следующий скин. Капец. Hmm. А зачем? ну допустим ладно пусть будет пусть будет кстати это неплохо вот это вообще конечно да это вообще капец так следующее блин Mm -hmm. Понятно. Так это... mm -hmm. Mm -hmm. <sighs> из фильма. Так. Кстати, а сколько здесь будет уровней, если честно, я не знаю. Посмотрим, короче. Типа золотой какой-то. Ну, типа... Так, следующее. Так. Это мне надо. Это мне надо. Так. ой ой ой но ну, вроде бы неплохо но... О, -о, О, это вообще офигенно ребята ух -ох, ё-моё охренеть Это, по-моему, самый лучший скин, наверное, будет. Золотой. Удивлен. Так, это ладно, это ладно. Это титул. Еще какая-то шапочка. Допустим. О, это тоже, в принципе, неплохо. Так, ну это особое. Чего? Вы чего, гораете, что ли? А, и так прям сразу, да? Это же... Это что? Это стиль получается, да? Стоп, у нас в этом сезоне будут стили. Ну, неплохо, наверное. И это финалочка. Ну, финальный скин... Ну, то есть, не скин, но ну, просто... Стиль, ну... Ну, вообще дичь. Так. Ст... Здесь еще что-то надо открывать. Испытание, поиск. Чего? Поиск, поиск, открытие. Еще какие-то будут открываться, короче, всякие раунды, типа. Ой, ну не раунды, ну уж простите, я не так уж и сказал. Ну, короче, вы поняли. В принципе, неплохо. Вп неплохой такой. Особенно то, что в конце там вообще просто коронок можно столько получить. Это просто капец. Я, наверное, потом на монтаже это все засчитаю, рассчитаю и.. Вам на экране, скорее всего, покажу. Ну, это серьезно очень много. Ну, это вообще прям... Что это такое? А сколько там надо? 60. И что здесь, кстати, добавили? Вдруг здесь что-то тоже добавили. А да это тоже посмотреть. Нет, ничего не добавили. Это печаль, это печаль. Ну ладно. Неплохо, неплохое обновление Неплохой сезон Поначалу мне показался В принципе, можно играть Ладно С вами был DarkSash Всем удачи И всем пока